Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на нашем зимнем объекте, на котором мы будем монтировать гибкую черепицу Вообще у нас здесь в целом объект это реконструкция кровли с утеплением, с заменой пленок, с заменой каких-то деревянных конструкций Сейчас немножко хочу вам рассказать про этот объект Тот участок кровли, на котором я стою, здесь мы уже нашли USB толщиной 12 мм Распилили ее на 5 частей. Вот видите, такие небольшие сегменты. Раньше USB вообще не нужно было пилить. Сейчас мы пилим ее на 5 частей, для того, чтобы уменьшить линейное расширение материала. Ну, вернее, сперва как было? Сперва не нужно было пилить, потом нужно было пилить на 3 части, сейчас нужно пилить на 5 частей. Идем в тенденции с строительным рынком. Здесь у нас идет диффузионная мембрана Delta Max. Здесь вот у нас участок, где идет яндова, Идет целиковый кусок, как вы видите Вот здесь вот он приклеен Подняться дальше Вот там он приклеен, а здесь идет вот отдельная, отдельная такая часть Вот для того, чтобы у нас яндово была максимально закрыта э, вот этой пленкой Мало ли, может быть, какие-то протечки она будет страховать Так, чтобы у вас точно в кровельный пирог ничего не попало все стыки у нас пленки диффузионной мембраны проклеены под контррейки. Контррейки вот, вот, вот этот вот брусок 50 на 50. Под ним у нас идет специальный уплотнитель. Дель, называется Дельта Band. Вот здесь у нас есть небольшой сложный участок. Сейчас мы будем его решать, как делать. Здесь у нас мансердная Пленки нужно будет правильно приклеить пароизоляционную пленку. Утеплитель у нас Ursa Terra, Скатная кровля сразу толщиной 200 мм. Вот так вот она уложена. здесь вот так что у нас еще интересного здесь вот у нас идет пароизоляционная пленка Delta David gp мы здесь ну, в том числе и меняем пароизоляционную пленку на новую прижимаем ее специальной планкой прижимной Такая вот планка у нас Под этой планкой у нас идет Клей Дельта Тикс Со всех сторон Сейчас я вам попробую показать Вот видите она Приклеена Вот он белый Это акриловый клей Дельта Тикс И прижимаем этой планкой Чтобы у нас Пленку никуда не улетела при монтаже. И дальше укладываем утеплитель, который там в кучу навален. Тоже тай раскатная кровля. Здесь вот у нас идет брезент кровельный. Спасаемся от снега, там еще ОСП не уложили. Чтобы постоянно снег не чистить, положили вот этот брезент, чтобы проще было снимать снег. Крыша в общей сложности 200, не вру, 400 квадратных метров. В этом месте у нас есть труба. Видите гидроизоляционная пленка заведена на трубу. И здесь вот за перчатку сниму, если посмотреть, она проклеена клеем. Если можно было немножко больше завести, может быть я ребят попрошу дополнительно еще пленку преподнять вот это у нас вот это у нас труба фанового стояка отсюда прям идет такой запах вот ее мы будем менять на вилковскую трубу утепленную без клопака будем ее ставить чтобы не было обледенения вот здесь вот если сюда поднять еще чуть-чуть выше вот так вот у нас выглядит та кровь, которую нам предстоит еще разобрать и провести точно такую же процедуру, как, как и здесь. Вот как-то так вот, в двух словах.